Доброго вечера! началом коронавирусной пандемии в туристических таких местах, как Патая, случилась ожидаемая ситуация, что туристов фактически не стало. Опустили пляжи, опустили рынки. И это же коснулось таких популярных рынков, как Джамтиэн Найт Маркет, он фактически был полностью пустой, позакрывались лавки, но ситуации, да, ситуация исправляется и посмотрите, туристы снова вернулись наконец-то все работает, людей много, с одним «но». Что все эти туристы – тайцы. У них сейчас два дополнительных выходных, кроме субботы, воскресенья, еще и понедельник, вторник, в честь Дня рождения короля. Естественно, все приехали на море и, естественно, все пошли по нашим достопримечательностям, по тайским. И для нас, на самом деле, это не, не неожиданность. Уже две недели назад были тоже длинные выходные, и мы видели ту же самую ситуацию. Мы специально выждали повторение ситуации, чтобы пройтись по рынку и показать вам, как он, возможно, подстроился под другую теперь клиента поэтому смотрите с нами это видео подпишитесь на наш канал и добрый вечер в эфире Дому моря таиланд мы начинаем ну первое что бросилось в глаза что здесь теперь очередь дяденька, на... с да. дяденька с палкой все объяснимо, очередь здесь потому что на входе а контроль он. температуры специальной камерой вот там у дяденьки вот он. она стоит который проверяет температуру всех входящих. Так, ну что, визуально скажу, что все-таки немножко иностранцев здесь присутствуют местных, но в большинстве своем, конечно же, здесь теперь отдыхают тайцы. Вот теперь очевидно становится, что Таиланд для тайцев, да? Да, и песенки пошли тайские, да, которые они любят, популярные. Да-да-да, музыкальное оформление изменилось. Первым делом я хочу купить сок, потому что... Это такой лайфхак, тут же все его знают. Надо что-нибудь есть или пить, чтобы снять маску. Так, все шейки на месте. Цена та же самая. 25 бат за шейк. Курица. Как и была, курица гриль продается. 160 бат за целую курицу. И 80 за половинку. Я думаю, что э, хорошее последствие коронавируса, то, что везде стали стоять вот эти вот гели для рук. Санитайзеры. Санитайзеры, да, потому что если раньше у тебя не было с собой влажных салфеток, нужно было идти, где-то искать, где руки помыть. А теперь везде. О, ребрышки наши любимые. Мы, кстати, что на ужин возьмем угу. деткам? Можно ребрышки, да? Ну давай, кружочек а сделаем. А как всегда, заказывали. Думаю, ребра можно. Сладости. Традиционные пончики, но мы здесь их никогда не берем. Она даже до сих пор по-русски написано. Синий бери. Вот, Сини а смотри, пряники есть. Я вот этого не помню. Это всегда было? Арамбейкери? Арам не, не знаю. Не, не видела видел. такого. Пончики были. пончики были. Этого не помню. Ну, о, пахлава. Ну, Пряники пахлава, это и это продается в фудмарте. Это ты Ну да, а здесь я не видела. Проти блинчики, почем у нас mm -hmm. нынче. Так же, как и раньше, цены не меняли и даже цены не опускали. Для тайцев, да? 40? Банан, банан, да, 40. Стандартный 40. Морепродукты. Ну, слушай, ну, фактически, я смотрю, пока что ничего такого особо не изменилось. Изменилось. Что? Рыбы всегда больше было. А, в смысле, она лежа, больше лежала, а сейчас и ее лежала раз, больше, разобрали. И в разных местах, по-моему, две или три точки было, а сейчас вот одна единственная. Вон там дальше есть. Вот, вот это вот один из наших любимых таких отделов, очень классных, очень вкусных. Здесь готовят мексиканскую кухню, такосы, начасы, буритосы и прочие вкусности. Да, но их лучше есть сразу, мы когда домой их приносим, они уже не хрустят. А, ну типа за, запариваются. Сразу, да. Там. На рынке есть. О, где шашлыки, там собаки. Какая молодец. Собачку покормила. Это, О, еще один. Здрасте. Это значит, поближе к ногам залег сюда, да? Здесь продаются языки, ноги, Это рульки. Коллагеновая лавка. Коллаген в чистом виде. Но вот такой я бы постеснялся есть. Я вообще... Не очень как бы к этим лапам отношусь. А вот я бы хотела попробовать уши. А я слышала прям, что очень вкусно, но не знаю насчет этих, но вообще говорят, что уши слиящие и вкусные. Слушай, да. ну вот это здесь в очень сладком соусе все. Да, вот этот черный сладкий, знаешь, такой? Ну, рулька, смотри, какая. Будешь брать? Ну, ухо? Ну, не для видео, для себя вообще а, пробовать. Нет. Нет? Я не знаю, ухо? Ухо, да, ухо. Думает, думает брать или не брать. Ты будешь? Я нет, я не буду. Я такой тоже не слушаю. Я не буду. <с> <говорит> Нет, я такой не съем. Передумала. Нет, я-то вообще точно такой не буду. Вот шашлык по мне. Шашлычки всякие вкусные. Вот такие шашлычки мы регулярно берем. Свиные, вот такие вот плоские. У нас дети очень любят. И еще на бакашниках я периодически беру вот куриные такие шашлычки. И, а тут сердечек нет. Сердечки дальше есть нас спросила Клейтирис, нам надо или нет. Клейтирис по-тайски Каунял. Забрали все? Все. Каунял, да? Чего они? А, они передали тебя за кликим рисом сюда no. через 10 штука. плавок? я не понял сначала Но с того конца передай говорит другому у кого есть рис и пока шли все нам показывали иди дальше иди дальше иди дальше okay. суши. суши суши роллы роллы суши 10 бат одна штука 10 Туда. берешь две бесплатно но ну, я суши ем да. в сушильне. А ну... Настоящие мужики шашлык, а не суши. Но мне нравятся вот такие вот шашлыки всякие разные. Там вот сердечки такие Они почти как настоящие, большие шашлыки. То есть не как на макашке продают маленькие. Ну, смотри, особой популярностью пользуется тайский вариант перекуса, да? Ну, это грин карри, вот это похоже грин кари. Обычно просто здесь полные плашки, потому что туристы реже это едят, грибной суп, шаурма. Шаурма. На все случаи жизни шаурма за 60, куриная с корейской морковью за 80, с палафелем 80 и чикин кебаб чиз 80. По-русски написано удали голод. Как в брат 2, эхо войны гамбургеры, макароны, куры. Так, ну Нет, но ну много все равно европейского, ну привычного нам осталось много. Я думала, что больше, конечно, будет тайских блюд. Вот это я хочу купить. Что это? Это стики-райс, клейкий рис, кокосовое молоко. А вот это сверху, это такая яичная сладкая смесь запеченная, как омлет сладкий. Сколько стоит? В общем, я это люблю, 50 батов. На, и сразу манга полезная. Называется вот это вот Thai то есть сладкий крем заварной. Бар продолжает свою работу, уже нет такого ажиотажа, как был когда-то. В прошлый раз тут было две недели назад, в предыдущем день выходные, здесь было все забито тайцами. Они так ширму смешно поставили, да? Не везде. А, кстати, а можно сейчас продавать алкогольные напитки вообще? Да, конечно. Сегодня еще можно, да? А завтра? Так это не буддийский праздник. А, точно. А, день рождения короля. Точно. Много-много <музык> стало морепродуктов. Даже вот эти вот странные животные. Они по 100 батов, что такие дешевые. Я так и не вижу, если честно, что в нем есть, в этом мяче-хвосте. Ну там в панцире они что-то вышкребают, я видел, как на накола они на гриле его готовили. Жалко. Жалко? Жалко денег? Жалко рыбку? Жалко таракана. О, смотри, здесь продают кокосовое молоко. А, они делают кокосовый сок со льдом, да? Сегодня его заранее перед сменой наготавливают, да, в эту большую подью. Вот, и оттуда потом уже просто начеркивают. Сколько стоит? 30 бат за смузи. о Тараканчики. Тараканчики. Кузнечики, тараканчики. Они раньше были здесь? Ну, я видела много раз, не знаю как давно, но уже видела, таких я ела в Китае. <смех> ну, побольше, потолще. Личинки шелкопряда там такие покозырнее. <смех> они но... как семечки, то есть они по вкусу реально как семечки, у них убираешь внешнюю шелуху, а мясо по вкусу как, как семечки. Ну, то есть, тайцы это едят, это не чисто там туристическое да. развлечение, да? Идет? как многие считают здесь не просто пирожки белеши и блины здесь прям написано советская кухня сидит грустный продавец никто ничего не покупает русская точно не покупает. русской кухни не заходит сейчас здесь о картоха с разными вкусами картошка со вкусом там яма будешь ну, это же просто соус сверху поливается да то есть просто ароматическая добавка. Ну да, как конечно. Учиться. Как вот сыром поливают, да. тут самый первый сырный есть, double cheese. Так и другими остальными. Ну, химоза. Ну, вкусная. Ну, да. Как, самый... любая, как любая химоза, она вкусная. Сыр, наверное, самый понятный такой. Разброс цен от 49 до 79 бат. Кого не научились с этими девятками, а? Такая глупость. 79. Ты все понимаешь, что 80. Это знаменитый лапшичник, точнее, даже знаменитый подтайщик. Мне про него очень много рассказывали подписчики, потом мы один раз попробовали у него подтай. А, На самом деле, да, было очень вкусно. Но единственное, что, опять-таки, подписчики мои заметили, что он больше не такой веселый и не устраивает шоу. Ну, как бы какой год, такие и продавцы. Может, возьмем? Можно, я съем. Сюда не зарастет народная тропа. Потай популярен как и у иностранных туристов, так и у местных туристов. В смысле тайцев. Кстати, да, вот правильно, то, что здесь все. Все тайцы здесь тоже можно их называть все туристами, потому что фактически на 90% это приехавшие сюда, отдохнуть из Бангкока на длинные выходные, покупаться на тайских пляж, по тайских пляжах, посмотреть вообще, как тут фаранги вообще отдыхали. Города твоевывают тайцы, пока вас нет, пока вы прохлаждаетесь в России и в других странах. Приедете и не узнаете по тайшку. Красавчик, он отдельно пожарил креветок, отдельно пожарил лапшу. Все это так красиво с душой замешивает. Ну, как ты говоришь, вот, вот тебе, пожалуйста, шоу, вполне себе шоу кулинарное. У него целая технология, он одно пожарил, отодвинул, другое пожарил, отодвинул, потом взял, смешал, все куда-то разделил на две части, видимо, у нас две порции. Это три, три блюда. Три блюда, а, а. их. потихоньку собирается очередь, пока мы стоим, ждем подходят э, другие покупатели популярное местечко с креветками по 70 получается две штуки 140 тайцы над нами смеются что мы в первый раз подставили иностранцы первый раз смотрят, как под тай готовят. Они да сами стоят, воткнулись, смотрят, как готовят. Но он реально зажигательно да. готовит. Интересно же это да, все Залипательно. Здесь рядом же еще продают кебабы, но не только традиционные с курицей, которые в Таиланде почти на каждом углу, а здесь еще можно купить со свининой кебаб. Арабы перевернулись у себя в койках. Чао, кебаб со свининой. Чего? Я тоже не обращала внимания. Правда? Свинина, да. кебаб? Стоит 80 бат, а куриные стоят 60. А за 100 бат они смешают курицу со свиньей. О, смотри, еще одно эхо войны. Беляш, чебурек с картошкой, яйцо, лук. Все по-русски и немножко по-английски. Да. Никто не берет. Вот такие я люблю, чокоболы вкусные по 10 бат. Будешь? Нет, не буду. Я... Потом? Ты лучше мясом? Я, я лучше мясом, да. Надо я по... возьму надо 10 не... батов шашлычком, да? да. Пятая лапка с морепродуктами. Одни кальмары во всех видах, да? Кальмары вот, да. И... Ну, креветки еще тайцы едят О. обильно. Здесь что? <свист> Тай омлет. А, ну это просто омлет, жареный в масле, да? <свист> да. У них так то -вот, так все симпатично здесь, выглядит интересно. Да. Короче, откровенно говоря, мы даже ничего не заказали, но они поняли, что мы ничего не понимаем, что тут происходит. Поэтому решили нам сделать. Уже рис положили, уже омлетик пожарили. На вопрос, что за омлет, они такие, сейчас посмотришь. <свист> <свист> ну мы решили взять. Раз они нам решили, что устроить. Тебе понравится, мы, <свист> бери. Купим тоже немножко шоу устраивает, да? То есть уже, понимаешь, что даже тайцы на рынках стали понимать, что все-таки нужно что-то по помимо приготовки еды, надо еще как-то красиво это делать. Презентовать именно свою еду. Табуга. Футболочка, ты из Макдональдса? Да, да, да. Легкий, okay. okay, воздушный, настоящий тайский, тайский омлет. омлет. Жареный в масле. Стоит 40 бат. Bye -bye. Так. Bye -bye. Так. Ой, все, но молодцы, так и надо делать бизнес. Всем клиентам быть очень-очень рады. Желательно максимально рады. Да. Вот, опять-таки, посидеть на фудкорте, покушать тоже можно легально, без маски. Чем все и пользуются. Угу. Ну, и для полноты представления немножко пробежимся по рядам с одеждой и прочими товарами с сувенирами О, сувениры <свят> да косметика <свят> отстоявшаяся на жаре действительно сувенир <свят> <свят> <свят> <свят> ну здесь конечно много ларьков закрыто потому что естественно здесь больше расчет на приезжих туристов на иностранных нежели на тайских туристов, хотя тайцы тоже покупают, если им там где-то приспичило юбочку Я поменять, так скажу, да, не, не все продавцы успели перестроиться, либо сообразить, как поменять свой товар, там и так далее. Ну, так. все все прежде на своих местах. Ну да, тайцы точно не будут покупать всякое секспак, комбинзун и большой фак на всю грудь. Они в таком не ходят? Я не видел говоря, может не обращал внимания. Либо вот, пожалуйста, чисто туристические туники. Ну это да. Тоже не это, не, не их формат. А вот это да, а вот это вот уже вполне могут, пытаться покупать. Всякие недорогие. С намеком на крутость. Кстати, вот еще, не знаю, насколько хорошо видно, на этой камере у меня нет экранчика, строится... Большой отель рядом, уже так достаточно внушительно выглядит. Конда, по-моему, или Конда, ну, совсем недавно К... его еще не Капа было. Капакабана. Да. Капакабана. Капакабана это конда. Очень Кондо. быстро выросли. Да. Запустение в дальней части. Тишуны, дед. Здесь были шарфики. Да. И закрыты. И парковку перенесли кому, интересно. Ну, с вашего позволения, мы по всем рядам не пойдем. Но вот тайцы прикольные. Они вообще какие-то... У них нет такого выражения лица, как отчаяние. Мне кажется, они все равно ну, пришли, поболтали, ну там, не знаю, тарелку супа супо съели с друзьями вместе. Ну, Какие-то все прям вот супер позитивные, да? А, а, чего им отчаиваться? Им себя дома. Все видосики да. смотрят на телефонах. А, ты имеешь в продавцов? Да, продавцы. Да, продавцы не унывают, как бы просто проводят время. И когда видишь, что на них направляешь камеру, сразу же такие спину выгибают, такие, заходи, добро пожаловать. Да. Ну, вот такая вышла у нас на 100 бат, то есть у них как-то тут 100 грамм 40 батов. И можно ли лепешку взять за 20 батов, вкусная. Да, лепешки очень вкусные. Блаконенько нам там. Решили немножко добиться еще ребрышками, как будто нам этой еды не хватит. Но ребрышки очень вкусные. Обычно мы часто мы берем их прямо вот в гору, сразу на всю семью. Только ребра, затариваемся, там пару полосок берем, иногда с запасом. И, но сегодня у нас такой вот раз, разнобой. Что-то так все вкусно, так хочется все попробовать. Просто голодные. Просто голодные, да. Что? Нет, ты тоже можешь. Что такое? Меня пригласили. Куда тебя пригласили? Меня пригласили за ночевать, отночевать в Алмаре. Я сейчас не понял. Меня пригласили сделать обзор отеля Amari. Ты крута! Еще один обзор крутого отеля в Копилочке. И, кстати, обязательно зайдите к Тане на канал. Я ссылочку размещу, если видео уже вышло. А может увидеть в ближайшее время. В общем, ссылочка тут и в описании. Обзор отеля Grand Center Point. Тот, который находится над терминалом 21. Пока -пока. Выпуск Пока -пока. просто чудесный. Там вся Таня такая красивая. И отель красивый. И все такое приятное и интересное. В общем, посмотрите обязательно. <смех> Ничего, что я так налегке. Ну, <смех> я снимаю. Как обычно, я говорю, все по 10 и по 20 батов. В итоге погуляли на 600. Че, серьезно? <смех> да. Да ну нафиг. Ну <смех> так бывает. <смех> С другой стороны, на пятерых это 120 бат на человека. Ну нормально? Окей, на этом наш спонтанный обзорчик, наверное, подошел к концу. Вот, мы побежали кушать. Да, мы знаем, что вы тоже часто идите под наши видео, поэтому приятного, приятного аппетита. аппетита. Ну и подписывайтесь, смотрите нас, оставляйте лайки, комментарии. Пока! И чтобы вы понимали масштабы происходящего в Паттайе во время длинных выходных, вот посмотрите на эту бесконечную парковку. Весь Джамтьен забит просто машинами.